Добрый день, с вами музыкальный магазин Glynky.ru. Сегодня мы сравним звучание четырех самых популярных моделей переносных цифровых пианино Roland fp 30 Yamaha P-125, Kawai E-110, Picasso PX-S1000. Все перечисленные модели представлены в наших розничных магазинах и доступны для заказа. Если у вас нет возможности приехать в магазин, вы живете в другом городе или просто хотите сэкономить время при выборе цифрового инструмента, это видео для вас. Для максимально объективного обзора инструменты расположены в равных акустических условиях. А запись мы будем производить на профессиональный диктофон Zoom H5. Мы сознательно не будем производить запись по проводам, так как наша задача — передать то, как инструменты будут звучать вживую. В дальнейшем запись будет смонтирована без какой-либо обработки звука. Итак, приятного просмотра!